привет друзья с вами давид Рязаев. продолжим развеивать мифы об инвестировании и сегодня поговорим о том куда лучше вкладывать деньги чтобы получить максимальную прибыль как размышляет большинство э, инвесторов да, то, куда вообще люди вкладывают деньги недвижимость валюта драгоценные металлы какие-то инвест-проекты, кто-то еще считает а, хорошим вложением денег в дорогие автомобили, а, банковские вклады. Давайте разберемся с каждым из этих направлений. Недвижимость. А, покупаем какую-то условную квартиру за 3 миллиона рублей. Коммунальные услуги плюс налоги на имущество за 3 года приблизительно станут владельцу в 270 тысяч рублей. Что делаем с квартирой? Сдаем ее в аренду за 20 тысяч рублей ежемесячно. И за 3 года сумма, которую принесет владельцу данная квартира составит 720 тысяч рублей за 3 года. При условии, что простоев не будет, доходы минус расходы, получается, что квартира за 3 миллиона рублей принесет самому владельцу 450 тысяч рублей за 3 года. Неплохо, но маловато. Валюта. Ах, если бы купить 1000 долларов по 32 рубля и положить их под подушку, то сегодня это бы 1000 долларов была бы в 3 раза дороже и весила бы тяжелее. Все говорят о необходимости держать часть накоплений в валюте. И мы согласны, что это неплохое вложение, но уж очень долгосрочное. Например, валюту можно откладывать на будущее обучение вашему маленькому ребенку. Точно пригодится. Драгоценные металлы. Отличное вложение, приобрести какой-то ювелирный раритет и хранить его как семейную ценность. На самый страшный черный день. Но имеет смысл только если у вас есть другие стратегические финансовые запасы. Если же покупать золото и серебро, это вложение по своим перспективам еще более долгосрочное, чем валюта. Для сравнения, в 2015 году максимальная цена за 1 грамм золота была около 2900 рублей. На 3 ноября 2020 года 1 грамм стоит примерно 4900 рублей. И 1 грамм серебра в январе 2015 года стоил 39 рублей 29 копеек. Максимум его цены в 2020 году был в августе и стоил он тогда 68 рублей 25 копеек. За 5 лет цены выросли, грубо говоря, в два раза. Неплохо, но долго. Теперь сектор приз. Автомобиль. Да ладно! Покупаем какое-то условное авто за полтора миллиона рублей. Заметьте, не в кредит, не в займ, а из имеющихся у нас наличных денег. В среднем за три года авто само по себе потеряет в стоимости. Помните, когда мы покупаем вещь, выносим ее из магазина и хотим потом продать, она уже никогда не будет стоить столько же, сколько было указано на ценнике. А тем более, если этой вещью пользовались. Так и авто за полтора миллиона рублей через три года превратится в авто за миллион двести. Плюс расходы на парковку, страховку, обслуживание, налоги. По некоторым подсчетам они тянут на 300-500 тысяч рублей за 3 года в зависимости от региона, марки автомобилей и так далее. Это грубая оценка, но она приближена к реальности. Поэтому автомобиль это не вложение денег, а это дополнительная статья расходов. Приятная такая, но достаточно затратная. Далее. Банковский вклад. Представьте, что мы не купили машину из предыдущего примера, а положили деньги на вклад под 5% годовых. И за три года полтора миллиона рублей превратятся в миллион семьсот двадцать пять тысяч рублей. Прирост капитала получится почти 15%. Неплохо. Но это сумма за три года. Также помним, что рубль валюта нестабильная и она склонна к девальвации. Инвестирование. Сейчас везде и всюду предлагают вкладывать и инвестировать. Вариантов процентных ставок и условий вкладов множество. Мы возьмем за пример, конечно же, инвестирование в торги по банкротству. Берем те же самые полтора миллиона рублей. Да, вы не купите авто и не отнесете эти деньги в банк, а принесете к нам в НАП. И мы оформим с вами договор, и вы будете просто наблюдать, как растет ваша прибыль. При условии, что 1,5 миллиона рублей вложены на год и выплаты вы получаете каждые 3 месяца, и ваша прибыль составит за весь период 24% годовых или 360 тысяч рублей. Если же 1,5 миллиона рублей проинвестировать на 2 года и получить выплату в конце срока, то доход ваш составит 28% годовых или 420 тысяч рублей. Чувствуете, сумма тяжелеет и ваша прибыль увеличивается. И теперь подытожим. Сдача в аренду квартиры принесет нам... 5% прибыли в год. Рост валюты драгметаллов предсказать сложно, но их прирост по стоимости за прошедшие 5 лет составил 100%. Однако почувствовать его смогли только те, кто вложил очень большую сумму денег. И не факт, что в следующие 5 лет такая тенденция роста сохранится. Автомобиль. Сомнительное мероприятие для вложения денег и получения пассивного дохода. А для семейного бюджета это, скорее всего, статья расхода, чем доход. Банковский вклад в среднем дует 5% годовых. Мало. Инвестирование в торги по банкротству с приростом прибыли от 12% до 28% годовых. При этом количество выплат за период вы регулируете сами при заключении договора. Сегодня мы с вами поговорили об инвестировании в разные каналы, но помните, что полученные знания ничего не изменят, пока вы не начнете внедрять их в жизнь. Подробнее об инвестировании в НАП можно узнать, перейдя по ссылке в описании. Оставляйте заявку и мы вам подберем подходящий лично для вас вариант вложения средств в торги по банкротству. Спасибо за внимание. Берегите себя. На связи был Давид Резаев. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.